И мы с вами находимся сегодня на, э, в преддверии нашего августа и на прогнозе. А, так, что-то мой вентилятор не захотел работать. Извините, сейчас, секунду. Как же так? Какая была прекрасная штука. Не захотела работать в самый, самый ответственный момент, когда мы начали вебинар, штука прекратила работать. Сейчас, извините, немножко свое рабочее место доведу до кондиции. Так, так, так, так, так, так. Не хочет оно до кондиции доводиться, мое рабочее место. Да. Объявлять моего месяца в карте. Угу. Нет. Нет. Будем без вентилятора. Видимо. Видимо без вентилятора. Придется обойтись. Фу. Не получилось. <смех> <смех> так, друзья, после моего выхода э, выйдет к вам Татьяна Смирнова и даст фэн-шуй э, фэн прогноз и прогноз по летящим звездам. Я думаю, вам тоже будет интересно, так что вы не расходитесь после того, как я закончу. А я скоро не закончу. Вот. значит, э, о чем будем говорить? Будем говорить, что нас ждет в августе месяце. Меня зовут Пугачева Наталья. Э, и мы с вами, и мы с вами сегодня, э, в, сейчас для новеньких скажу. Э, в, для того чтобы вам было интересно сегодня наша сегодняшняя встреча для того чтобы вам был интересен прогноз конечно же вам нужна астрологическая карта и два прогноза да, сегодня будет два прогноза так секунду Значит, для новичков перейдите пожалуйста на сайт n пугачева перейдите в раздел в раздел вот n раздел калькулятор бодзы сейчас Лена даст вам ссылочку вот она дала вам ссылочку введите все свои данные кнопочка расчет вы получите свою астрологическую карту мы будем с вами говорить про карту вот эту вашу натальную карту плюс про а, тот ну в общем-то десятилетку которая идет Плюс год, который у нас идет, и плюс месяц, который наступает. Для новичков будет понятно, если вы будете читать все, что у вас в карте написано, то есть как называются небесные стволы, как называются земные ветви, я буду про это все говорить. И так ждем, дождались уже, можно сказать, месяц огненной обезьяны. Сегодня у меня немножко другой формат, и я вот вижу, что этот формат как-то странно. Входит э, презентация. Формат презентации у меня немножко другой, и она странно отражается. Ну, хорошо. Итак, с 8 августа по 7 сентября у нас начинается по китайскому календарю. Начинается осень. И приходит первый месяц осени, месяц обезьяны. Я думаю, что на нашу с вами жизнь, в принципе, китайский календарь не очень сильно влияет. Китайский календарь мы используем для того, чтобы высчитывать. Какие-то астрологические прогнозы делать. И здесь мы с вами не отчаиваемся. Если у них осень, то осень. Нам с вами все равно у нас лето в самом разгаре. Вот. Но, тем не менее, будем прощаться с нашей противоречивой козой, которая все уже подходит к концу. Ихидно нам помогает рогами. И скажут прощай лето, да, юркая быстрая обезьяна тут же подхватит эстафетную палочку и повела нас прекрасный и завораживающий мир осени. У природы нет плохой погоды, как мы помним. Сейчас минутку все-таки окно откроем. да итак августовские энергии очень отличаются от предыдущих во-первых наступила вторая а следовательно холодная половина года то есть до этого мы с вами все шли в теплые в половине года у нас была с вами весна это теплая естественно теплый сезон и лето, это тоже теплый сезон а вот сейчас у нас с вами приходит осень все холодный сезон у нас с вами холодный год и приходят холодные сезоны осень и зима но ничего зато мы с вами через полгода доживем до нового года который будет годом тигра и у нас с вами будет впереди 6 теплых лет Кому-то это хорошо кому-то это плохо все зависит от карты насколько карта тянется к холоду или к теплу что кому нужно а, Да, всем привет всем привет Итак, во-первых, наступила вторая половина, как я сказала, а во-вторых, обезьяна может достойно поддержать инский металл года и сделать его характеристики уже такими составляющими успеха. Тем, кому благоприятен металл, могут получить максимальную выгоду от этого времени, и наоборот, кому металл не полезен, следует тщательно подходить к планированию важных дел и тщательно выбирать даты их начала обязательно отметьте в своем ежедневнике числа 18 16 августа и 3 4 сентября что же нас ждет в этих числах? 16 и 18 августа это дни без богатства. В эти дни не планируйте для себя финансовой активности, от которой вы хотите получать любую прибыль. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, брать кредиты, давать в долг, потраченные в этот день деньги, не принесут ожидаемой радости от приобретения. 3 сентября день потери, 4 сентября истинная потеря. В такие дни, никакие начатые дела не принесут успеха. Все, что вы сделаете в день потери, будет пустой тратой времени и сил. Обратите на это внимание. Лучше запланировать нечто важное на другое время, чем потратить, в общем-то, и, день, и деньги, и деньги впустую. Да? 8-20 августа и 1 сентября дни благоприятствуют начало дел, от которых вы ожидаете какой-то долгосрочный эффект. Прекрасные позитивные дни для, так сказать, задела. Не пропустите его и запланируйте заранее начало чего-то совершенно нового. И вас не будет покидать ощущение, ощущение счастья целый день. Но не берите кредиты, платить вам придется долго и тяжело. К тому же не пропустите для себя 1 сентября энергии дня, настраивают на самообразование, обучение. Знания, полученные в этот день, останутся с вами надолго. Значит, друзья, из того, что презентацию не все в, э, немножко у меня получилось в этот раз другого формата и она почему-то корявенько отражается я вам сейчас все с чувством с толком с расстановкой расскажу а всем кому нужно будет в письменном формате она у нас как обычно будет в виде статьи на нашем сайте вот у кого нет звука вам сейчас напишут что делать Итак, у нас есть 9 21 августа и 2 сентября день для любителей планировать свою жизнь заполняйте карты желаний мастерить чашу богатства записывать свои мечты в какой-нибудь тайный блокнотик желаний день прекрасно подходит для всего этого среди этих дней 2 сентября будет совершенно особенный его энергии направлены на укрепление личных взаимоотношений. Вы можете дарить людям надежду на что-то лучшее. Можете сами заряжаться от окружающих, можете просить совета или сами кому-то протянуть руку помощи, заняться, например, благотворительностью. 10, 22 августа и 3 сентября – дни, неподходящие для начала любых дел и выяснений отношений. Запишите себе в свой, в свой календарь. Отложите все важные дела на потом. Даже если вы решите купить, продать что-то на «Авито», не подавайте соблазну, перенесите сделку, но если у вас накопились нерешенные вопросы, то энергии дня помогут найти правильный вариант ответа. 3 сентября – день потери. Помним, да? 11 и 23 августа и 4 сентября – день не подходит для посещения врача. И для свиданий тоже не подходит. Хотя 11 августа вы можете заняться делами, которые связаны с детьми, или какой-нибудь выработки стратегии для дальнейших действий, а вот 23 августа заранее запланируйте небольшие приключения. 4 сентября у нас с вами день истинных потерь результаты э, не, ожи не ожидайте ничего только зря потратите собственные силы и энергию 22 24 августа и 5 сентября день когда можно начинать любые дела кроме регистрации брака Начало строительства и начала путешествий сегодня у вас увеличится, увеличится дружеское общение, что принесет вам немало приятных моментов. Из этих дней, 12 августа, самый позитивный, 5 сентября, не заводите домашних питомцев. питомцев. Можете прям себе отметить, если кто-то собирался кого-то приобрести. 13, 25 августа и 6 сентября, в эти дни не стоит подавать документы в официальной инстанции. Весьма вероятно, что э, там их потеряют. К тому же стоит приостановить свою скорость, отложить начало путешествия. Существует риск аварии. 14-26 августа и 7 сентября ⁇ благоприятные дни для всего, чтобы вы ни задумали. Учеба, вступление в новую должность, переезды, ремонты. Но не назначать свидание. И не ходите тоже в эти дни к врачу. Потому что, ну вот именно врачи свидания, что-то там может пойти да не так. 15-27 августа, энергии неподвижны. Можно что-то делать, знаете, завершать, что вы уже давно хотели завершить, но желательно не начинать новым. Если у вас запланировано дело, которое должно принести очень быстрый результат, то перенесите его на более благоприятный день. 16-28 августа. Вот 28 августа хорош для начала проектов. Для начала проектов. Если подготовка к началу важных дел закончила, то смело можете запускать их в этот день. За что бы вы ни взялись, вскоре увидите положительные результаты, которые послужат фундаментом к изменению жизни в положительном ключе. Можете просто поболтать с друзьями. Энергии этого дня оставит много положительных эмоций от этой встречи. А вот что касается 16 августа помните что любое дело не должно нести финансовую активность это дни у нас без богатства 17 и 29 августа прекрасные дни для уборки можно избавиться от всего ненужного будь то хоть генеральная уборка хоть разрыв отношений хоть наши любимые какие-нибудь уборки по пяти стихиям хотя бы любая Любая уборка, пыль протерли, подумали о том, что с этой уборкой поменялась моя жизнь, и все ушло, чтобы мне не надо туда, и все придет в мою будущую прекрасную жизнь, и то будет уже заделом, да, каким-то хорошим заделом. Однако, если на 17 августа вы назначите романти романтическое свидание или деловые приговоры, то вам удастся произвести отличное впечатление на собеседника 29 августа можете запланировать начало диеты или Избавление от какой-нибудь надоедливой привычки. То есть 29 августа будет именно таким днем. 18 и 30 августа особо благоприятно заниматься делами, радующие вас, умножение которых вы ждете в своей жизни. Если вы хотите больше любви в своей жизни, дарить свою любовь сами, хотите приумножить дружеские контакты, больше общайтесь накапливайте прощение любовь, но не деньги в этот день. любая финансовая активность 18 августа может привести к потерям потому что у нас мы помним будет день день без богатства. 19-31 августа день лучше всего использовать для дружеского общения. Можете помириться с теми, с кем были в ссоре, или попросить что-то у тех, у кого позиции в данном вопросе много сильнее вашей. Но не стоит открываться собеседнику полностью. В противном случае он же может вас и подставить. Вообще, все эти прогнозы, я понимаю, что сейчас взять и расписать их себе в календарь достаточно сложно. Поэтому есть какие подсказки. Первое, мы их публикуем на сайте, и я, честно сказать, сама частенько заглядываю, ну, потому что одно дело написать прогноз, второе дело а, запомнить это все. И плюс у нас, конечно, в соцсетях, вот, например, там в Инстаграме, в том же сторис, мы постоянно пытаемся публиковать, что в какой день происходит, для чего этот день подходит, для чего не подходит. Итак, образ огненной обезьяны, у нас бин на обезьяне, да, то есть образ солнца, обезьяна у нас с вами такой боевое оружие. Во многих трактатах его в том числе как отражающее Солнце. Как гладь, отражающее Солнце, вот таким образом трактует. Ну, может быть, что-то похожее на, на на воду в том числе. Образ огненной обезьяны обычно представляется как сияние закатного Солнца над водой. Но нам в, в основном мы все-таки городские жители, все больше и больше людей переезжают в города, да, все меньше остается в деревнях, все же близко вот такой образ уже будет ближе как солнце, которое отражается от окон больших зданий, больших стеклянных зданий, офисов или витрин. Металл имеет направленность на себя, я бы даже сказала в себя, то есть у каждой стихии у нее разные направления идет ци У металла все идет к нажатию на внутреннее и как бы такое на свое собственное представление о мире. Ему важна структуризация то есть структура у металла это наше все структура во всем им очень важна и доминирующая энергия энергия сжатия отсюда в общем и образ такого офисного здания которого все почти причинено какому-то распорядку какой-то дисциплине в отличие от него солнце это тепло любовь и радость Оно заглядывает своими лучиками в такой непонятный ему мир, да, пытается пробраться внутрь, но огромные окна лишь отражают его свет. Но этот свет виден далеко, он заставляет людей запрокидывать голову, вспоминать, что кроме работы, обязанностей и строгой иерархии в мире существует еще много чего интересного. Осеннее солнце... А, уже не имеет конечно такой силы как это было совсем недавно летом да хотя мы то с вами можем его чувствовать точно так же но чисто энергетически солнце все уже время солнца начинает уходить и время энергии которые поддерживают именно огонь а, так что справиться с металлом уже ему не так просто тем более металлом желает защититься, отгородиться от непонятной ему энергии огня со всех сторон, но Солнце способно достучаться только до кинского металла года влюбить в себя и превратить в воду. То есть у нас Бин солнце сливается с Синь. Да? Мы с вами знаем, что когда у нас сливаются э, небесные стволы, что у нас с вами получается. У нас с вами получается любовь. И, конечно, такая дружба в карте для нас с вами, ну, как и для всех, несет тоже, может быть, хотя бы немножко какого-то мира и какого-то такого, не знаю, пр пр прекрасного времени. А так, не стоит забывать, что какое бы слияние... Сейчас я, я вам перелесну... Не стоит забывать, что какое бы слияние ни произошло, оно основано на контрольной энергии металла огнем, а значит, что не все, э, не, не всем сладострастным речам, доносившимся из телевизора, можно верить. Ну, и как я все время советую на всех тренингах поменьше вообще смотреть телевизоров и побольше думать. Не надо засорять свой свой ментальный мир и не надо вообще засорять себе мозги тем, что что не наша, вот так что как раз соединение с природой, с водой, с астрологией, мне кажется, что очень женская тема и очень более гармоничная и на психике во всяком случае лучше отражается. А, не все какие-то идеалистические картинки, которые увидят наши глаза, будут иметь место в дальнейшей жизни. Как бы оно ни было, основное направление месяца это всплеск желаний, амбиций, проявления творческого потенциала. Время расслабления и отдыха прошло, настало время действовать. Если есть необходим, необходимость завершить ранее начатого процесса, то не стоит распыляться, нужно четко обозначить себе Конечную точку и разбить план достижения желаемого на пункты. Действовать четко, продвигаться от пункта к пункту, не перескакивать от одного к другому и приближаться к поставленной цели четко размеренными шагами. Только по завершению задуманного можно ставить следующую цель. И точно так же планировать ими, э, планомерно идти к ней. Обезьяна это металл Она будет помогать тем, что живет по установленным ей правилам, четкие планы, структурированность действий, завершение одного пункта и переход к другому. Обратите внимание, что не стоит оставлять за спиной незаконченные дела. Любые полмеры обернутся против вас. В следующем месяце. Нас также ожидает металлический хозяин, поэтому если решились на что-то, то идите до конца. Что касается карьеры и рабочих моментов, то все будет завязано на зарабатывании денег. Слияние месячного огня и, годовой, э, и годового металла в воду дает месяцу денежную такую направляющую, говорит о партнерских отношениях, о хорошем взаимопонимании и умении налаживать связи. Это прекрасное время, чтобы заниматься восстановлением жизненного потенциала и каких-то, может быть, пошатнувшихся отношений. В августе откроются новые возможности и для бизнеса, и для карьеры. Что касается финансовой стороны, то в августе деньги могут поступить оттуда, откуда даже вы не ждали. Например, есть вероятность выиграть лотерею или получить какой-нибудь дорогостоящий подарок. Но стоит быть более аккуратными стратами, спонтанные покупки могут подкосить ваш семейный бюджет, и вы еще долго будете восстанавливать финансовый баланс бин который сидит у нас с вами на обезьяне звезда банкротства к сожалению не стоит в этом месте излишне тратить деньги или вкладывать какие-то малоизвестные для вас проекты. будьте бдительны и обходите стороной всевозможные однодневные конторы обещающие стопроцентные прибыли здесь и сейчас у приходящей огненные обезьяны есть одно примечательное свойство это любовь к роскоши вот это ее качество может подталкивать вас на покупку там я не знаю стоит одной сумочки и ваше дело не поддаваться вы вполне переживете проживете прекрасную жизнь без этой сумочки а вот траты на эту сумочку могут полностью выпить вас например из колеи в денежном вопросе но если вам необходимо открыть банковский счет воспользуйтесь хорошим для этого днем 12 августа вот как раз не пожалеете сама обезьяна является ветвой путешествующей лошади значит укореняет события несет желание перемен и некоторую информацию на которую раньше не делался акцент влияние путешествующей лошади будет а, особо отражено у тех кто родился в день или год тигра лошадью собака собаки желание убыстрить события поехать куда-то пойти быстро быстро решить проблему будет выражаться в их действиях особо остро но энергии августа как уже говорили направлены на структурирование на дисциплину на пунктуальность этого забывать не стоит необходимо остановиться Составить план, как я уже говорила, и только потом действовать четко по этому плану. Иначе добиться желаемого, к сожалению, не получится. Произойдет все, как в пословице, да? поспешишь людей насмешишь. Хотя тигр, вообще тиграм у всех, у кого есть тигр в карте, может вам может быть, конечно, не до смеха во-первых если в карте есть земная ветвь тигра обезьяна приходит в августе то что у нас с вами приходит личный разрушитель. поэтому избежать перемен вряд ли получится особенно если этот тигр стоит личный разрушитель особенно если он стоит погода стоит э, э, на что обратить внимание на здоровье ну естественно не рисковать особенно кто родился еще раз повторюсь в год тигра если у вас уже присутствует тигр да, и, и обезьяна, то эти будут рекомендации еще более важны. Если вы посмотрите, в каком столпе у вас находится одна из сталкивающихся ветвей, то сможете а, определить ну, не одна из, а именно где тигр находит да, для себя, вы можете определить, какие у вас могут быть препятствия или где у вас будут как раз эти самые перемены. Мы все время говорим, что если у нас такое столкновение происходит в году, то перемены могут быть где? Во внешнем окружении, в социуме и еще где? В плане здоровья. Ну, либо с какими то дальними родственниками. Особенно, когда у нас с такими семимильными шагами идет ковид, вообще перемены с родственниками, особенно со старшими родственниками, конечно, пугают. Да? Если э, в месяце, то это либо друзья, либо родители, там, конечно, могут быть братья и сестры, ну, в общем, вот с кем-то из них. Если э, дневной, то перемены могут коснуться кого? Либо вас, либо что-то связано с домом, с браком, с вашим мужем, например. А, если у вас уже есть тигры и обезьяны, и они стоят рядом, то они уже сталкиваются. И приходящие, хоть тигры, хоть обезьяны, будут еще больше э, это столкновение разжигать в вашей карте если в часовом столпе у вас тигр что может быть у вас может быть какие-то перемены с детьми ну и без карьеры да? я не знаю может быть свои какие-то жизненные планы вы пересмотрите во-вторых для людей в чьих картах уже есть или приходит например по такту пришел тигр еще есть змея в августе может активироваться что оненное наказание. Надо быть предельно внимательными и приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей. Ускорение – это всегда возможные травмы и другие какие-то происшествия, да? И нужно быть, обычно наши рекомендации, быть за рулем осторожно. То есть совет один – не спешить. Многие спрашивают, что нужно делать, если какие-то талисманы, которые это отводят. Нет, это, как правило, просто какое-либо какое ну, предупреждение, скажем так. Не, которые увеличивают риск поддаться собственным эмоциям и как результат получить какие-то неприятности. Это не все тех же земных ветвей. Да? Змея обезьяна или тигр вот собственно говоря я вам здесь перечисляю 10 августа 13 августа 16 августа если не успеваете все это будет у нас с вами на сайте 22 августа, 25, 28, 3 сентября, 6 сентября. Понятно, что это дни, которые могут достраивать. Например, у вас есть только тигры в карте. И чего вам нужно тогда бояться? Да, тигр. Нам нужно, чтобы все три зверька собрались. Тигры есть, обезьяна пришла, и если еще приходит день змеи, то вот в этот день наказание может сработать. Что мы делаем? Да не гоняем просто за рулем, едем 60 км в час, Смотрим по сторонам, не берем в руки телефон и вообще очень внимательно. Да? Если мы отправляем своего ребенка, у которого в этот день наказание, то мы не отправляем его никуда одного, больше за ним смотрим и вообще просто, просто стараемся вот, говорить: сегодня такой день, я никуда не спешу. Все, все, мне вот я не спешу, мне хорошо. Тигр полезный бог для генов. Может, обезьяна не так будет страшна. Дело все в том, что я, я понимаю, о чем вы говорите, я сама себе задавалась не раз этим вопросом. Дело все в том, что есть э, две школы. По одной школе э, тигр полезен для металла, для обезьяны. И, собственно говоря, они не так сильно сталкиваются. И вот это столкновение, оно действительно как бы полезных богов. И это не всегда, да, действительно, это не несет каких-то таких смертельных историй. Да? То есть у нас есть вот, э, например, тот же инский металл с тем же инским деревом столкновения. Вот там все в пух и прах сразу разлетаются. Там нет никакого благоприятного прочтения. Здесь же у нас есть благоприятное прочтение, действительно, и э, можно на это так вот посмотреть как-то сквозь пальцы. Я с вами согласна. Но другая школа, у которых есть, и в той школе даже нету наказаний как таковых, поэтому наказание трактовать очень сложно. Из-за того, что мы жили по школе Манфреда кубни много лет и как бы мы уже эти вроде наказания так и прочувствовали в своей жизни, мы тоже от этой информации не можем отказаться, потому что ну работает. Не могу сказать, что это работает всегда в обязательном порядке, но работать работает, поэтому. Ну зачем отказываться от личной информации, если можно взять на вооружение? Да? И мы с вами не забываем, что у нас в любом дне есть еще и, собственно говоря, часы, то есть тигр, змея, обезьяна, то есть вот нужно спешить медленно в это время. У кого много тигров в карте, те могут быть вполне героями стороны Олимпиады в этой истории. Тигры, да, тигры они вообще такие заводные у нас ребята. К слову сказать, тех, у кого есть в карте земная ветвь змеи <laughs> без тигра, также могут ждать события, связанные в этой сфере жизни, за которую будет отвечать у вас благоприятная зависимость от полезности воды. Если вода вам полезна, то вас ожидают приятные изменения. Почему? Потому что змея с обезьяной, все тот же бин, все с тем же геном, ну не с тем же с другим, сливаются, сливаются. И что у нас получается? Опять получается вода. Если вам вода полезна, это я сейчас говорю тем, у кого змея есть в карте, потому что приходит обезьяна, то значит, смотрите, за что отвечает вода. За власть может быть повышение в карьере или новый мужчина на горизонте образуется. За деньги, значит, ждите прибавление денег. То есть, но и при условии, если вам вода это действительно полезно. Итак, а если к тому же ваш столб личности синь, который сидит на змее, то вероятность новых отношений, любых, дружеских, романтических, деловых, рабочих, многократно увеличивается. Люди, рожденные в день Козы, станут невероятно привлекательными для противоположного пола. К ним приходит красный феникс. Есть вероятность завязать новые романтические отношения или оживить уже существующие. Особенно, если у вас стол дня синь на Козе, то вы можете влюбиться, и эта влюбленность будет взаимной. Алло, я вам перезвоню через час. Так, извините. А, итак. Про романтические отношения сказала, особенно если у вас толпе сильно то вы можете влюбиться, и эта влюбленность будет взаимной. Рожденный в месяц петуха, неважно в какой год, месяц петуха, это сентябрь, можно найти качественную медицинскую помощь. Если вы давно откладывали какое-нибудь посещение врача, то в августе приходит звезда небесного медика, которая увеличивает вероятность того, что доктор будет с вами к вам благосклонен и поставить верный диагноз. Не пропустите этот месяц. В августе месяце будет чрезвычайно активна та область вашей жизни, которая представлена янским огнем. Стоит обратить на это более пристальное внимание. А если в карте повторяется целиком столб месяца Бин на обезьяне, то вероятность изменений той сферы жизни, за которой отвечает столб в карте, также очень-очень велика. Протестируйте свою карту, соотнесите ее по элементу личности, проверьте перечисленные земные ветви, и вы будете готовы во всеоружии встретить новый месяц. Не пропустите хорошие события которые могут произойти в вашей жизни и вы сможете себя об, оберегать от всех негативных случаев Итак, по этой таблице мы с вами видим для каждого господина дня то есть здесь вы видите господин дня, а здесь вы видите что обозначает для вас мин, например для деревьев самовыражение что обозначает для вас янский металл например власть мы сейчас с вами такой э, прогноз для каждого знака сделаем. Даже я, может быть, немножечко вам из каких-то бытовых историй, может быть, какой-то пример приведу. Но давайте, значит, вы смотрите, для дерева, если ваш господин дня в столбе дня верхний знак, стол дня в своей карте ищем верхний знак, у вас янское, ленинское дерево, то месяц что вам принесет? власти самовыражения да? для инского янского дерева все будет прекрасно проявление лидерских амбиций произойдет плавно сознанием дела укрепит его и не останавливаясь будет проявляться видеть целенаправленных действий и каких-то созидательных проектов Конечно, на пути возможных препятствий будут возможны препятствия, но янский огонь дает, делает их бесконечно все равно привлекательными, поэтому противостоять проблемам будет не так сложно. Всегда будут люди, которые вам помогут. Главное помнить, что огонь, огонь это не только движение к цели, но и движение радостное и вдохновляющее. Рассчитывать вам обязательно надо рассчитывать на результат инские деревья могут быть для инского дерева могут быть изменения в работе карьере Для инское дерево любит очень солнце к тому же август месяц благородного человека так что ищите помощь обращайтесь за поддержкой не не стесняйтесь спрашивайте месяц запомнится вам великолепными результатами главные рекомендации женщинам с или янским деревом будет не давить на мужчин или начальника в противном случае вы только их разозлите но желаемого не достигнете какой-нибудь такой случай я не знаю давайте на бытовом уровне разберем например какая-нибудь хозяюшка типа нас с вами закатывает банки да? что мы делаем вот как что у нас работает мы когда с вами готовим, что-то придумываем. Что происходит? Са наше самовыражение, да? Вот. У а нас что приходит? Самовыражение власти? власть. Дальше мы говорим своему мужу: хватит лежать на диване, сам же будешь это все потом есть, давай, вставай, начинай что-то делать. Мужу это надо? Нет, не надо. Он начинает злиться. А Как-то конкретно то есть, ну, там заставить его не заставить это все конечно зависит от пары но конфликт может быть то есть что у нас получается самовыражение контролирует власть да? уже заставили пинками подняли заставили банки крутить чтобы ссор не было а у нас и так уже приходит этот такой конфликт можно сказать да? чтобы ссор не было нужно нам что не требовать а просить да? Без наезда, пообещать ему бутылку пива в конце, например. Ну, это понятно, что у каждого там свои какие-то хитрости, да. Вот, и там, я не знаю, спичка, ну, пирог ему любимый, что вот ты сейчас мне с банками помогаешь, дальше пирог, да. А, то есть, если пойти по пути э, столкновения, то ссора неизбежна. Только по пути договоренности. Да? Но это вот про бытовой уровень так сказать наших с вами прогнозов так теперь давайте для бина посмотрим что ой, для бина для бина и для дина то есть для инского для янского огня август месяц богатства да, и друзей социума либо друзей либо грабители богатства для бина и для дина месяц можно еще сказать богатых друзей вот такое еще сочетание этого вот этих божеств богатых друзей когда приходят сразу и деньги и друзья это всегда немножко напрягает. Почему? Потому что приходит конкуренция за материальный доход. Всегда интересно, кто в этой борьбе победит. Да, есть вероятность того, что друзья окажутся более проворными, добегут до денежного места несколько быстрее, но от этого они все равно не перестанут быть вашими друзьями. И вывод, что людям не стоит работать в одиночестве. Коллектив поможет, скажем так. Друзья дадут поддержку не только в плане денег, но и окажут содействие в любом важном для вас вопросе. По поводу травм, тут все же себя одергивайте. Излишняя щедрость может пойти во вред. Надеюсь, что для бина, звезда академика, прилетевшая вместе, для бинов звезда академика прилетевшая вместе с обезьяной настроит мысли на правильный лад подскажет поможет все просчитать проверить 10 раз прежде чем распоряжаться деньгами чего нельзя сказать про людей Дин, инский огонь да? у них появится непреодолимое желание взять кредит купить машину как всегда в августе у них активизируется золотая карета напомню что брать кредиты в месяц звезды банкротства не очень хорошо опять же давайте на уровне своих банок пришли друзья и пришли грабители ой, и друзья либо грабители и пришло богатство немножко другая ситуация вот все про те же банки да но пришла соседка а, там, я не знаю, шампанским и говорит, давай банки крутить вместе, а тут мне одно и скучно. И вот вы, значит, там с бутылкой шампанского или вина, с песнями, с анекдотами, начинаете закручивать все эти банки, про, про что? Про богатство, да, то есть какой-то материальный достаток, и друзья, да. А а тем более у нас здесь академик, да, то может она пришла с своим каким-то пупер новым рецептом. А золотая карета тут как может сработать? Вообще, учитесь прогнозы делать, да. Если золотая карета, то как все срабатывает? А, красиво, да? Золотая карета очень эстетику нам приносит. Такую. Может быть, она еще не просто там пришла, а пришла с какими-нибудь красивыми, сейчас такие всякие наклеечки продаются, такие красивые резиночки, на баночке, которые там красивые такие кружевные крышечки делать, да? То есть, вот что-нибудь, вот прям глаз радует. Прям вот банки, не банки а такие красивее, чем на витринах магазинах, да. А, но, но помню, что еще грабители богатства. То есть, что дальше, что у нас может дальше произойти, да? Что. Мы захотим еще банок, еще наберем овощей, с этим не справимся. Ну, например, да? что-то у нас там, не знаю, придется выкинуть или куда-то деть или испортится, испортится, да? а, То есть я сейчас просто какую-то ерунду вам, конечно, говорю, но смысл в том, что друзья вас могут сподвигнуть на ненужные абсолютно вам затраты, которые может быть потом там, придется ну, не обязательно, может быть, унитаз пускать, ну, как бы они вам не нужны, будут, да, то есть сами бы вы на них, до них не додумались итак для инской или янской земли в августе что приходит самовыражение и печати ресурс да? а, вообще земля любит порождать любая земля да? взращивать сады а, особенно инская земля любит взращивать сады, а, способствовать добыче минералов это больше янская любит из этих соображений месяц обещает быть плодо, таким плодовитым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 для инской для янской земли будут э, будут эти знаки поддержаны благородными для янской земли приходит звезда академика которая всем своим стремительным действием добавит э, вернее всем стремительным добавит размеренности и направленности а для инской земли благородная небесная единица, которая обязательно приведет помощников и для де... э, все действия обязательно увенчается успехом но инская зем... для инской земли обезьяна тоже золотая карета и желание к красивой жизни дорогих машин точно так же как и у дина будут присутствовать в карте опять же давайте на бытовой уровень Итак, у нас самовыражение и печать а мы с вами закручиваем банки, да? Все по-разному, все знаки будут по-разному, банки закручивать. Вот. Ну, то есть мы сказали, что у Земли все будет выходить просто само совершенство, да? То есть с печатями проверят все рецепты, найдут что-то новое в интернете, поспрашивают у знакомых, то есть ресурсы, да, привлекут помощников. Почему? Потому что благородные приходят, украсят банки. Почему? Потому что золотая корея это приходит. И сделают так, чтобы все вот просто вот пальчики оближешь. Почему? Самовыражение. Ну, то есть на потовом уровне это все играет. И понятно, что, может быть, я сейчас вам какую-то такую комическую историю рассказываю. Но понятно, что все наши божества влияют, неважно, чем мы будем заниматься если ваш элемент личности металл янский или то в августе приходит энергия друзей грабители богатства совместно с властью август э, укрепляет позиции Гена и Синя. с одной стороны это замечательная поддержка с другой возросшая конкуренция но в августе конкуренты не страшны потому что Ген и Синь э, не придумали какой бы суперпроект, суперпредложение не двинули, чтобы не придумали, все будет расцениваться как революционное, принесет прекрасный результат. Однако у Сини существует риск забыться и поставить свои интересы выше общественных, что несет вероятность конфликтов и даже травм. Для них обезьяна несет звезду овечего ножа. Контролируйте свои слова, следите за своими эмоциями, э, не дайте кратковременной вспышки гнева навредить самому себе. Если ваш элемент личности вода? А, я же не успела рассказать про что то с вами, для металла. и так для металла приходят друзья либо грабители богатства и власть, да? каким образом это может отразиться? Как это отражается на Значит, приходит социум в жизни да? то есть у вас в доме может быть много гостей с брат с властью да? и все знают как эти банки нужно крутить правил правильно да? то есть для вас важно структурировать процесс пусть там каждый закрутит по своему рецепту но не пытается командовать да? а зимой все можно сравнить то есть особенно синим спорить нельзя что будет будет ссора никаких банок вообще не будет всех разгонит и все так что для синего молчания будет золото просто в этом августе структура стараемся разводить всех подальше итак инская инская вода Инская вода, Инская и янская вода, это энергия августа, для, представляет для вас печати и богатство. Для Рена и для Квы могут быть высокие доходы, может быть потеря денег, может быть новые интересные проекты, а может быть остановка и стагнация. Главное помнить, что ресурс ⁇ это наше все. Нужна помощь, вы ее получите. Нужен совет или рекомендации ищите людей которые вам предоставят необходимое и что самое важное, не забывайте про свое здоровье включите спорт в свою жизнь и при необходимости может быть пройти какое-то обследование диагностику да? вы приходит символическая звезда демон красной красоты это значит что любые предложения следует проверять и перепроверять следить за правильностью оформления документов иначе есть вероятность неверно оценить ситуацию и угодить в ловушку мошенников так что будьте бдительны А если мы будем говорить про бытовой уровень все крутим в банки и что же у нас у воды получится и да? То есть вода тут у нас печати богатства. Будет стоять вопрос, делать или просто пойти и купить. Да? А, делать придут помощники. ресурс это всегда помощь, хоть руками, хоть советами. А, будут что-то вас учить, советовать. Но к вы не стоит доверять. Помните, мне говорили. Да? Ну что проверять информацию? чтобы вам там не сказали? Какой бы рецепт лучше загуглить, посмотреть какие-то подсказки. Все-таки демон крас... красной красоты работает. Может, что-нибудь вам не до конца сказали, да? Ну и купить тоже для... Для... для воды тоже подходящий вариант будет. Итак, мы с вами всегда говорим. Что с наступлением осени к нам приходит грусть и печаль. Это самые такие отличительные эмоции металлического сезона. Подобные чувства могут наваливаться одновременно, вызывающие их причины стать все что угодно. Но лето в этом году такое жаркое, энергия солнца была такая сильная, и в августе мы еще Будем наблюдать, я думаю, долго ее отголоски, что рассуждать об осенней грусти, пока совершенно не хочется. Давайте продлим лето в своей душе а в настоящей жизни, о а и тоску оставим до каких-нибудь осенних дождей, когда дожди начнут барабанить по крышам, желтые листья станут исполнять свои танги, а мы будем вынуждены, вынуждены кутаться в теплые плащи. И прятаться под дождем. К тому же обезьяна несет в себе прекрасную звезду небесной радости, которая наделяет месяц множеством счастливых событий. Это могут быть и семейные праздники, и свадьбы. Это могут. Сделайте акцент на этом то есть приходит звезда небесная радость. Подумайте, какие праздники вы можете отметить. Например, 12 августа День молодежи. Почему бы не отметить, потому что молодежь – это кто? Это тот, кто развивается, кто учится, кто приходит, идет ко всему новому. Это про нас с вами, да, дорогие друзья. Придумайте сами какие-то совместные ужины, обеды с друзьями, с родственниками. Не сидите, не грустите. А, что можно еще посоветовать? Очень хочется остановиться на теме учебы потому что весь август несет себе звезду академика то есть энергии месяца значительно настраивают нас на то чтобы что мы можем легче усваивать новую информацию нам все будет любопытно и интересно это надо для себя отметить и обязательно воспользоваться редкой возможностью чтобы выучить что-то вспомнить что что-то попробовать впервые в жизни ко всему прочему 1 сентября также относится к месяцу обезьяны именно этот день его энергии настраивает на самообразование и обучение чтобы помочь своим детям которые откроют в этот день учебный год себе и своим близким которые также тянутся к знаниям и не желают Останавливаться на достигнутом, предлагаю взять талисман, можно взять у нас в нашем фэн-шуй магазине пагоду. В общем-то, точно так же, как и в прошлый год. Если в прошлый год покупали, то можете ей опять воспользоваться. Она стимулирует умственную деятельность, помогает с усвоением новых знаний, на экзаменах, других важных мероприятиях, на которых необходимо защищать или проявлять свои знания. К тому же она способна преобразовывать энергетику окружающего пространства, очищать, очищать ее от негатива, наполнять ее позитивными вибра, вибрациями. Количество ярусов может быть разными. Материал, из которой она сделана, также могут быть по вашему выбору. А вот поставить ее лучше или на рабочий стол, или в комнату, где спит или работает человек, который нуждается в поддержке. К тому же мы вам можем такой, все, кто зайдет и почитает статью на сайте, мы вам там еще покажем такой. Амулет иероглиф, который можно, мудрость, которая обозначает. Вот, его можно себе нарисовать, положить в сумочку там, или ежедневно самому прописывать. Ну, и считается, что он будет вам приносить ту самую мудрость. Ну что, друзья? В самом конце я вам расскажу про наше с вами. Перед тем, как выпустить Татьяну Смирнову, расскажу вам про наши с вами. Я расскажу про денежную звезду, которую мы каждый раз для вас высчитываем. Каждый месяц и даем вам ее абсолютно бесплатно про денежную звезду согревание денежной звезды. Согревание денежной звезды мы берем с вами свечку, таблетку, ставим в нужное время в нужное место. Где найти это нужное место? Это нужно найти сектор у себя дома. Как найти сектор? зайти на наш сайт n он На нашем сайте есть раздел. Это сейчас говорю для тех, кто не знает. Вот вы заходите в, в раздел расчеты, нажимаете на эту кнопочку, у вас там выскочит несколько таких подкастов. Самый последний у вас будет самый последний у вас будет шаблон 24 горы вы там можете скачать шаблон 24 горы вы там можете посмотреть видео как он накладывается и дальше вы действуете следующим образом берете свечку и ставите ее, например 17 августа 17 августа в, в, в, в вот в эти часы значит ставим вот в эти часы ставим вот в эти часы значит не используем вот этот час в вот этот час если вы конечно вдруг ну вдруг у вас тут нету часа да? это, в этот час ставить нельзя категорически и тем кто родился в год кролика тоже нельзя значит, 17 августа можно сделать так извините куда самое это важное куда обратите внимание юго-запад 2 3 то есть там будет сектор, в каждом секторе будет еще Три подсектора. Вот нам нужен второй, третий сектор. А, есть еще у нас 20 августа. Время вы видите, когда нельзя и кому нельзя видеть. Есть у нас 29 августа. Время вы видите, кому опять нельзя и в какой час нельзя видеть. И есть 30 августа, в какие часы вы видите. Можно. Это час, когда нельзя оставить. Ну и драконам, не час дракона, не людям родившихся, год дракона ставить нельзя. Я еще обычно время не просто беру, а перевожу на солнечную двухчасовку. Опять же, в разделе расчеты вы заходите и смотрите солнечную двухчасовку, вводите свой город и, допустим, час нужный вам кролика, он будет не с 5 до 7 а в москве он наступает с 5 30 до 7 30 но разные школы по-разному кто-то переводит кто-то не переводит я перевожу вы можете для себя тоже выбрать подход друзья вот это все что я хотела вам сказать по прогнозу на сегодня как всегда он будет опубликован на нашем сайте на пугачева на на самой первой главной странице вот этот прогноз у нас висит, вы можете его посмотреть. Вот, например, сейчас все еще идет месяц козы, и еще целую неделю будет идти, и вы можете. Спасибо за сердечки, да, и вы можете... Uh, этот прогноз посмотреть еще целый месяц пользуются прогнозом козы загля, подглядывая подглядывая что же в какой день происходит так что заходите на наш сайт читайте специально для вас публикуем в публикует дублируем uh, сейчас татьяна выйдет вам даст прогноз по фэн-шуй как я уже сказала uh, отлично я как раз иду на курс 12 дворцов Да, не, но очень правильно кстати говоря сейчас для учебы очень хорошее время куда лучше на юго-запад 2 или юго-запад 3. Хоть куда, какой у вас сектор вам больше нравится, где вам легче ее поставить так на уровне метра от пола, да. Ну, чтобы, знаете, не на шкаф закидывать не на пол ставить, то и туда и ставьте. Спасибо большое, Татьяна а, Смирнова. Выходи, мы тебя ждем. А, как это обезьяну нейтрализовать? У меня и так одна из так. Тигр, да никак. Обезьяну можно попробовать попробовать с змеей, ну, например, носите бревок змеи. Ну, не знаю, насколько поможет, но попробовать можно. Татьяна, рада тебя видеть. Привет. Ну, привет. Вот, в нашей школе очкариков все преподаватели в во ацетатовых очках никого не сразу не узнают. Татьяна, ну, я думаю, что все ждут, я вижу, что никто не уходит, все ждут твой прогноз, так что... Хорошо. Я загружаю сейчас свою часть нашего сегодняшнего вебинара и ну, нашей сегодняшней встречи и начинаем